Сегодня с пастором Джозефом Принцем. Сразу обратимся к слову и поговорим о том, что такое вера. Точнее, какая вера угодна Богу. Какую веру хочет видеть в нас Бог? Это очень простое учение. Меня, как и многих из вас, с детства учили вере. Я говорю о духовном детстве. Мне кажется, что из веры сделали формулу. Мы разложили веру на составные части, из-за чего она стала сухой и машинальной. Вера — это хождение с Богом. Давайте прочтем в 11 главе евреям, что такое вера и какая вера угодна Богу. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти». Енох был первым человеком, который пережил восхищение. Вероятно, он ходил с Богом и всегда верил, что Бог благой, что Он всегда рядом, а не где-то далеко. Однажды он задал Богу вопрос, «Должны ли люди умирать?» Бог ответил, «Адам согрешил». Так смерть перешла ко всему человечеству. «Господь, я бы не хотел умирать». «Не хочешь умирать?» «Нет». «Ты можешь что-то придумать». Это особое дружеское благословение. Библия говорит, что Енох с верой просил об этом Бога. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти. Мгновение и... «Бог, где я? Вокруг так светло! Ты на небесах». Ты единственный, кто оказался на небесах в физическом теле. Библия говорит, «Не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Кто из вас хочет угодить Богу? У людей забавное представление о том, как угодить Богу. Спросите кого-нибудь, как угодить Богу, и он ответит, «Нужно жертвовать деньги на благотворительность». Нужно стараться. Но есть библейский способ. Если я хочу угодить жене, я не думаю о том, чего я хочу. Я думаю, о чего хочет она. Аминь. Я не дарю ей айпад, который нравится мне. Я дарю ей то что ей понравится то, что она оценит, что угодно Богу, вера. В следующем стихе сказано, «А без веры угодить Богу невозможно». Какого рода веры мы Видим, что вера угодна Богу, но какая вера? Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Это первое. И второе. И ищущим Его воздает. Когда вы приходите к Богу, Ему угодна ваша вера в то, что Он есть. Да, мы все знаем, что Бог существует. Что значит «Бог есть»? Однажды Иисус сказал «Я есмь». Yes. Дальше можно добавить все, в чем вы нуждаетесь. Вы должны верить, что Бог хочет быть для вас всем. Если вы больны, Бог ваш врач. Аминь. Вы должны верить, что Бог – благой Бог. Он хочет быть для вас всем, что вам нужно в вашей жизни. Второе, Он хочет, чтобы вы верили в то, что Он воздает и вознаграждает. Есть люди, которых я называю едва христиане. Они уверены, что нельзя что-то делать ради награды. Если ваш мотив – награда, то это неправильно. Вы не должны думать о награде, но в моей Библии сказано, что угодная Богу вера – это вера в то, что Бог воздает. Бог не пропустит ни одного вашего доброго дела. А как же благодать, пастор Принц? Ведь благодать не связана с нашими делами. Вы совершенно правы, сейчас объясню. Апостол Павел открыл нам свой секрет успеха как служителя. Этот самый успешный служитель всех времен пишет в 15 главе 1 Коринфянам. «Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью. Но благодатью Божией есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех, их потрудился. Может быть, что Бог даст вам для чего-то благодать, но это будет тщетно. Каким образом Бог дает благодать? К примеру, вы любите детей и хотите работать с детьми. Точнее, думайте об этом. Бог дает вам благодать даже для самого желания. В послании филиппийцам сказано, Бог производит в вас и хотение, и действие. Даже само желание приходит от Бога. Бог никогда не вложит в вас желание работать с детьми, если вы к ним равнодушны или даже ненавидите их. Такая работа не нужна ни вам, ни детям. Бог направит вас, чтобы вы могли где-то потрудиться. Библия говорит, что благодать — это ваше желание что-то делать. К примеру, вы услышали рассказ пастора Лоуренса о миссии на Филиппинах и тоже захотели туда поехать. Но затем вы начинаете просчитывать расходы. Нет, у меня нет такой возможности. И дело даже не в финансах. У меня мало времени, мне нужно зарабатывать деньги, впечатлять начальника. Нет, я не смогу поехать. Благодать пришла, вложила вас желание, но вы позволили ей быть тщетны. Знаете, Бог не расстроится, а найдет кого-то другого. Помните историю о том, как Иуда предала Иисуса? Библия говорит в первой главе Деяний, что после того, как Иуда повесился, ученики собрались вместе помолиться и спросить Бога, кто займет его место». Жребием Иуды было апостольство. Ученики попросили ему замену. Если мы не хотим чего-то, Бог не расстроится. Ваше место займет другой. Он примет ваше благословение, ваши награды, понимаете? Это привилегия, когда Бог начинает двигаться в ваших сердцах. Для нас это привилегия. Это чудесный дар благодати. Так что, бывает, что нам дается на что-то благодать, но мы этого не делаем. Поэтому она тщетна. Но Павел пишет, я более всех их, то есть всех остальных апостолов, потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Павел спешит заверить, что он трудился, но это был не он, а благодать Божья, которая была с ним. Представьте, что вы трудитесь в христианской организации, и пришло время оценить всех сотрудников. Как вы будете их оценивать? Если по благодати, то все получат максимальные бонусы. Ведь благодать дает лучшее, верно? Несмотря на это, дела тоже имеют значение. Иисус посмотрел на семь церквей и сказал, знаю ваши дела, знаю ваши плоды и результаты. Другими словами, если вы применяете благодать, которую дает вам Бог, результатом будет большой успех и обилие плодов. Это означает, что вы применяете благодать. Никто не скажет начальнику христианину, знаете, Бог дает по благодати. Это незаслуженное благоволение. А вы судите меня... По делам. Нет, друзья. Ваши дела показывают, применяете ли вы благодать. Продолжайте проповедовать, пастор Принц. Моя благодать проповедовать, а еще говорить самому себе. Аминь. Но суть в том, что если мне не хочется использовать этот дар, Бог найдет кого-то другого. Он и будет наслаждаться благословениями и наградами, предназначенными для меня. Бог хочет, чтобы его благодать не была тщетной. Посмотрите на первую встречу Петра с Иисусом в пятой главе Луки. Пятая глава Луки. Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать Слово Божие, а Он стоял у озера Генесарецкого, увидел Он две лодки, стоящие на озере. У Иисуса был выбор. На озере стояла две лодки. Пока Он проповедовал, вокруг Него собралась толпа и начала теснить Его. Позади Него было Генесарецкое озеро. На озере стояла две лодки. Представьте, кто-то скоро получит благословение, когда Бог приходит в вашу лодку и дает вам благодать. Что-то делать — это поистине привилегия. Аминь. Я должен сделать такое лицо. Представьте, что мужчина, который должен быть влюблен в свою невесту в первую брачную ночь, скажет ей так, надо сделать дело. Но это не работа, это праздник. Если вы не поняли, не страшно. Продолжайте, пастор Принц. Итак, рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Всего там было две лодки. Иисус вошел в одну из лодок. Ее владелец был благословлен, и это был Симон Петр. Он просил его отплыть несколько от берега, и сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, «Отплыви на глубину и закинь сети свои для лова». Иисус! велел закинуть Петру сети для лова. Их было несколько. Симон сказал ему в ответ. Вероятно, он подумал, я рыбак, а Иисус просто плотник. Позже он узнает, что Иисус Мессия. Итак, Симон сказал, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но, по слову твоему, закину сеть». Одну сеть. Иисус велел закинуть сети во множественном числе. Ведение Бога для вас всегда масштабнее, чем ваше собственное. Вы молитесь о работе, а Бог хочет, чтобы вы молились от должности. Это было тоже озеро, где Петр за всю ночь ничего не поймал. Теперь же его лодка стала притягивать рыбу словно магнитом. Почему? Потому что Петр одолжил лодку Иисусу. Он предоставил свою лодку, чтобы Иисус мог проповедовать. Это потеря времени, верно? Ведь все это время Иисус будет проповедовать толпам людей, которые теснили Его. Казалось бы, это потеря времени и улова, однако Иисус всегда вознаградит вас. К тому же вы не сможете чего-то Ему дать, потому что все, что у вас есть, пришло от Него. Давид говорит «богатство и слава от лица твоего». Запомните, что благодать — это незаслуженное благословение. Когда когда вы пользуетесь благодати, данной вам Богом, Он вознаградит вас за использование данной им благодати. Какой добрый Бог! Какой добрый Бог! Это просто удивительно, правда? Теперь внимание. Бог дает вам больше, чем вам нужно, потому что хочет, чтобы вы были благословением. В следующем стихе сказано, «Сеть у них прорывалась и дали знак товарищам, находившимся на другой стороне лодки. Бог хочет поблагословить вас так, чтобы вы благословляли окружающих, и пришли и наполнили обе лодки так, что они начали тонуть». Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. Хочу обратиться к пасторам, лидерам и проповедникам. В Новом Завете именно доброта Бога ведет людей к покаянию». Иисус не говорил Петру о грехах. Иисус не зашел в лодку, чтобы поговорить о грехах Петра. Иисус просто благословил Петра. Почему мы просто молимся о благословениях для людей? Вы мой коллега, поэтому я молюсь о благословениях на вашу жизнь. Знаете, когда с вами происходит что-то доброе, это мой Бог благословляет вас. В Библии есть книга о женщине по имени Руф. Только две книги в Библии, названные именами женщин, Эсфир и Руф. Чистая история Руфи, а вы узнаете, что она Маавитянка. Маав это современная Иордания. Она лежит к востоку от Израиля за рекой Иордан. Жители Маава считались язычниками. И вот история Руфи. В Вифлееме, городе, где много лет спустя родился Иисус, был голод. Вместо того, чтобы терпеть, человек по имени Элемелех и его жена Нааминь вместе с двумя сыновьями переехали в Иорданию, то есть Маав. Сыновья оженились. Одну из жен назвали Руф. Через некоторое время муж Ми и оба ее сына умерли. Наэминь осталась двумя невестками. Одна невестка вернулась в свой дом к своим богам, а Руф сказала, «Твой бог?» будет моим Богом, куда ты пойдешь, туда и я. Это одно из лучших учений, какие только можно услышать. Оно изменило так много жизней. Я подробно объясняю, что Ваос про прообраз Иисуса Христа, а руь церкви, состоящей преимущественно из язычников. И вот, язычница Руф вернулась в Вифлеем, потому что Бог посещал Вифлеем и давал ему обильный урожай. Голод закончился. Руфь помогала своей свекрови, выполняя самую черную работу. Шел сбор урожая ячменя. После того, как жнецы прошли все поле, Руфь стала собирать остатки урожая и то, что обронили жнецы. Эти остатки принадлежали ей. Бог сказал в законе Моисея, «Не подбирайте остатки, не уподобляйтесь сингапурцам». Хотя нет, Бог так не говорил. Он сказал, «Оставляйте часть урожая бедным». Так что Руй выполняла саму черную работу по уборке. В тот день пришел красивый молодой незнакомец. Это был Ваос, владелец поля и очень богатый человек. Увидев красивую молодую девушку с другого берега Иордана,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 А в начале главы, когда Рук сообщила Наймии, что пойдет на поле, она произнесла, «Пойду на поле искать благословение». Она именно так и сказала. Теперь она говорит, «Чем снискала я милость». Девушки всегда так кокетничают.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 «Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под Его крылами». Награда от Бога за то, что она пришла к Нему за защитой. Вы бежите к Богу за защитой, а Он говорит, «Я вознагражу тебя за это». Вознаградит за то, что вы искали в Нем убежище. Великий Бог! Великий Бог! Таков ваш Бог! Ваш Бог наградит, даже когда вы ищете у Него защиты. Вот почему Библия говорит, что без веры невозможно угодить Богу. Если вы приходите к Нему, вы должны верить, что Бог – воздаятель. Он вознаграждает вас. Здесь слово «воздаст» равнозначно слову «платить хорошую зарплату». Очень интересно, если задуматься над словами. «Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и воздает». Прочем этот стих еще раз. «Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». А вы знаете, что в переводе с греческого «приходящий» означает «тот, кто приближается». Приходит к Богу близко. К завершении хочу вспомнить историю с 21 главы Иоанна. Зачастую мы говорим, Пастор Принц, мы говорим, что богатство и слава от Бога. Я говорю «Аминь». Даже ваше дыхание происходит от Господа. Многие из нас принимают это как должное. Никто не должен хвалиться, получив награду, потому что мы используем то, что пришло от Бога. Он дал нам желание, мы подчинились, и Бог поблагословил нас за это. Он воздает нам, потому что Он добрый Бог. Но пастор Принц, исцеляя людей, Иисус говорил, «Вера твоя спасла тебя». Тебя спасла вера. В откровении Он говорил церквям, «Знаю твои дела». Пастор Принц, вы говорите, что все приходит от Бога. Но на вас тоже лежит ответственность. Надеюсь, вы уже понимаете, что награду Бог дает, потому что сначала Он дал благодать. Я закончу историю из 21 главы Иоанна. После того, как Иисус воскрес из мертвых, ученики вернулись в Галилею, и Семен Петр сказал, «Я иду ловить рыбу». Говорят ему, словно он прирожденный лидер, «Идем и мы с тобой». И не поймали в ту ночь ничего. Ничего.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 Он же сказал им, «Закиньте сети по правую сторону лодки и поймайте». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Не сумев вытащить сети, ученикам пришлось волочить их за лодку к берегу. Рыбы очень было много. Библия говорит, когда же вышли на землю, увидят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Вам нравится, что Иисус воскрес, победив смерть? В числе первых Своих дел, Он приготовил завтрак. Некоторые из нас слишком духовны, чтобы готовить завтрак. Я должен молиться. А Иисус приготовил завтрак для Своих учеников. Иисус говорит им, принесите рыбы, внимание, которую вы теперь поймали. За всю ночь без Него они ничего не поймали. Затем Он дал... Ученикам слова Силы, и вся рыба собралась в сети. Ее было так много, что сети невозможно было затащить в лодку. Их пришлось волочить к берегу. Однако Иисус сказал, принесите рыбу, которую вы теперь поймали. Бог отдает вам должное, говоря к примеру, вера твоя спасла тебя, в то время как Он Сам дает веру. Вы смотрите на Него, и в вас рождается вера. Вера рождается лишь потому, что вы видите Его и Его доброту. Вы слушаете проповедь, ваша вера укрепляется, и Бог вознаграждает вас за веру в Него. Принесите рыбы, которую вы поймали. Вы поймали. За всю ночь они не поймали ничего, однако Бог ценит ваши усилия. Когда Бог говорит так, не отвечайте, «Да, конечно, я молодец». Вы здесь ни при чем. Это Он. Прославьте Его, а воздайте Ему славу прямо сейчас. Неудивительно, что на небесах мы снимем венцы, которыми Он нас увенчает, и сложим их к Его ногам, потому что знаем, без Его благодати у нас ничего бы не было. Никогда не думайте, что это ваша заслуга. Даже получив награду, воздайте Богу честь и славу. Аминь. Прославьте его еще раз. Верьте в доброго Бога. Верьте в Бога, который за вас. Бога, который использует любую возможность, чтобы благословить вас. Бога, который хочет явить свое изобилие в вашей жизни. Бога, который рискует быть непонятым вами, однако любит вас. Это Бог, который не покинет вас, даже если вы попросите, потому что знает, что вы нуждаетесь в нем больше, чем он в вас. Он вознаграждает такая вера, угодна ему. Вы можете обрести Христа прощение, уверенность, что если ваше сердце остановится, небеса станут вашим домом, ваши грехи прощены, и вы в мире с Богом. Сегодня вы можете обрести такую уверенность. Сегодня день спасения. Если это о вас, вы можете помолиться со мной прямо сейчас от всего сердца. Отец Небесный, я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, Он умер на кресте за все мои грехи и Ты воскресил его из мертвых. Благодарю Тебя, Отец, что Христос понес Своим телом бремя моего осуждения. Сегодня для меня уже нет суда и осуждения, лишь благословение, непрестанное благоволение, окружает меня. Благоволение на мне. Спасибо, Отец, что смотришь на меня глазами благоволения. Во Христе я обрел Божью праведность. Иисус Христос, мой Господь, я верю, что Ты воскресил Его из мертвых, когда я был принят в Нем». Спасибо, Отец. Во имя Иисуса. Аминь. Встаньте, пожалуйста. Аллилуйя. Поднимите свои руки, все, кто слышит мой голос. Пусть на будущей неделе Господь благословит вас и все ваши семьи. Сохранит вас и ваших близких от всякого вреда опасности, несчастного случая от всякого вируса и болезнетворных бактерий. Пусть Господь сохранит вас и ваших близких от всякого зла. Пусть Господь улыбается вам. Он за вас. Его благодать покрывает вас. Вы живете, осознавая это благоволение, осознавая, что Бог рядом. Вы говорите с Богом и радуетесь Его благодати. Даже если что-то происходит не так, как вам хочется, вы знаете, что Бог любит вас и готовит вам еще больше благословения. Радуйтесь, друзья! Это будет прекрасная неделя для вас и вашей семьи во имя Иисуса. И весь народ сказал «Аминь». Благословение вам и до новых встреч. Сегодня с пастором Джозефом Принцем. Слава Господу! Готовы слушать Слово Божье? В первой части проповеди я приглашу людей, которые не слышали об исцелении или здоровье, присоединиться к нам. Так они смогут сориентироваться. Я покажу им, что Иисус не только спасает от ада и ведет на небеса. У многих людей в голове только такое представление о спасении. Он несет небеса в ваш ад прямо сейчас. Он несет небеса в вашу земную жизнь. Аминь. У Него есть небесные ответы на ваши земные проблемы. Господь хочет нести спасение туда, где вы находитесь. Если ваше тело болеет, Он хочет даровать спасение этому телу. Слово «спасение» по-гречески звучит как «созуэ» и включает в себя очень многое. Оно означает «спасать», «исцелять», «освобождать», «защищать» и «хранить». Большой спектр значений, не так ли? На иврите это слово звучит как Еша. Когда Бог послал Своего Сына, Он мог выбрать любое имя, но выбрал одно — Иешуа. Что значит «спасение». Произнося «Иешуа», Произнося Иешуа, вы говорите «исцеление». Произнося Иешуа, вы говорите «освобождение». Произнося Иешуа, вы говорите, «Иешуа», вы говорите «забота о моих детях». И Ешуа означает «защита и сохранность». Разве не чудесно? Вы готовы? Сначала поделюсь с вами одним отрывком. К слову, первая часть не мое откровение. Когда люди по всему миру учат об исцелении, они часто используют этот отрывок. Он очень популярен. Ближе к концу своей проповеди я разберу этот отрывок на иврите. Эта часть будет откровением, которое пришло ко мне напрямую от Бога. Вы готовы? Итак, четвертая глава притчи «Сын мой, словам моим внимай». Бог называет вас Своим Сыном. Это послание не для мира. Это семейный разговор. Бог собирает вместе Своих сыновей и говорит «Сын мой, словам моим внимай» и кричам «Моим преклони ухо Твое». Да не отходят они от глаз Твоих, храни их внутри сердца Твоего потому что они жизнь для того, кто нашел их в здравии для... Какой части вашего тела? Для какой части? Для всего тела его. Это единственное, что принесет здоровье всему вашему телу. Чтобы вы ни приняли из этого отрывка, секрет заключается в том, что слово станет здоровьем для всего вашего тела. Аминь. «Слава Господу! Слава Ему! Аллилуйя! Церковь! Очень скоро я открою вам смысл четвертой главы притчей на иврите. Это очень сильно вас благословит. Я буду говорить об этом впервые. Это освежит вас. Вы уже ощущаете эту свежесть? Я? Да». Но сначала откроем первую главу Откровения. Здесь Иисус дал видение апостолу Иоанну на острове Патмос. Иоанн пишет, «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и обратившись, увидел семь золотых светильников». Под золотыми светильниками подразумевается минора. Именно слово «минора» звучит в тексте на иврите. Вот она. Бог велел Моисею соорудить такую минору в пустыне. Бог сказал, она будет Давать свет священникам, когда они идут служить на святом месте. В те времена не было лампы электричества. Единственным источником света была минора, подсвечник семью ответвлениями для семи свечей. Рассмотрите ее хорошенько. Я не просто так показываю вам минору. Вы узнаете причину, когда мы будем разбирать откровения на иврите. Но прежде, поскольку здесь много новых людей, я должен немного рассказать об иврите. Иврит похож на китайский. Его читают справа налево. К примеру, мы произносим имя Бога, как и Егова. Бог открыл это имя в Ветхом Завете. Яхве и Егова. Это одно и то же имя. Оно состоит из четырех букв. Они читаются справа налево. Йод, Хей, Вав, Хей. Все вместе. Яхве. Не забывайте, что оно всегда читается справа налево. В имени Бога есть две буквы «Хей». Вы знали, что у каждой буквы в иврите есть еще и изображение, пиктограмма. У нас нет времени разбирать все 22 буквы алфавита. Рассмотрим только первые пять. Первое – олев. Олев – значит бык. Эта пиктограмма изображает быка и только быка. Спросите любого человека в Израиле, верующего или неверующего, и каждый скажет, что олев – это бык или вол. Что это за вол? Это животное, которое приносили в жертву. Вола приносили в качестве всесожжения. Самое крупное животное для всесожжения – это вол. Вол — это символ жертвы. Okay. Слушайте, запомните эту букву «Алев». Ее очень легко запомнить. У вас в любом случае еврейские духовные корни. Запомните, Алев, следующая буква Бет, что означает дом. Скажите дом. Алев это вол, бед-дом. Иисус родился в Вифлиеме на иврите Бет-лехем. Лехем значит хлеб, бет-дом дом хлеба. Это была вторая буква еврейского алфавита. Третья гимель, что означает верблюд. Аминь. Четвертая буква. Далит, дверь. Далит значит дверь. Алев, бед, гимель, далит. Хей, это пятая буква алфавита. Ее изображение окно. Если спросить у раввинов, почему именно окно, они скажут: окно, окно, потому что окно что-то да значит. Окно, чтобы вы видели, чтобы выглядывали и видели перспективу. Эти люди не понимают смысла хей, потому что хей это благодать. Это откровение благодати. Благодать пришла с Иисусом Христом. Если они признают Иисуса Христа своим Спасителем, им будет дано откровение Хей. Итак, запомните эти пять букв. Алев, Бет, Гемель, Далей, Хей. Вы готовы? Думаю, готовы. Четвертая глава притчи. Сын мой, словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое. А вы знаете, сколько букв в этом стихе? Можете не считать, я назову вам их число, здесь 25 букв. Ровно 25. Если здесь 25 букв, можем ли мы найти центральную букву? Конечно. Это значит, что с одной стороны будет 12, и с другой 12 букв. А вы — центральная буква. 12 плюс 12 равно 24. Вы — 25-я буква. Боюсь, если учить математику, у нас не останется времени. Итак, если всего у нас 25 букв, есть центральная буква. Попробуем обнаружить здесь принцип минор. В общей сложности в этом стихе 25 букв. Отсчитаем, начиная с первой буквы «бет». 12 букв влево, и приходим к букве Б. Помните, что означает вторая буква алфавита Бет? Дом. Здесь Б находится в самом центре. После буквы Б, начиная с буквы H, hey, и до последней буквы КАВ, также 12 букв. Что это значит? Б центральная буква. Вы видите это? Кстати, должен сказать вам еще кое-что. Посмотрите на имя Яхве. Зачастую его сокращают до Ях. Оно состоит из букв «Йод» и «Хей». Запомните это. Итак, центральная буква «Бет». Верно? Она стоит в середине. О чем сказано в первой части стиха? Слова моим внимай. Буква «Бет» звучит в слове «Внимай» в этом стихе на иврите. «Бет» значит «дом». Где вы слышите слово «Божье»? В чьем доме? В вашем? Моем? Или в чьем? В чьем доме? В доме Божьем. И мы все это знаем. Сейчас я покажу вам доказательства. Центральная буква этого стиха, буква Бет, она означает «дом Бога». Все просто. Посмотрите направо. Какая буква стоит справа от буквы Бет? Йод. Верно. А какая буква стоит слева от Бет? Эй. Hey. Что? Получилось. Ях. Вы видите это? Чей же это дом? Да, здесь мы видим имя Бога. Значит, речь о доме Бога. Если читать справа налево, после буквы Бет идет буква Хэй. После Бет стоит буква Хэй. Есть много домов, которые так или иначе называют себя церквями. Но скажу вам так, что делает церковь именно церковью, а не синагогой? Церковь становится церковью, если она дом благодати. Дом Хей. Это дом, где вы находите благодать. Вы скажете «Аминь»? Следующий, 21 стих. «Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего». «Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего». Сейчас я расскажу вам кое-что о буквах еврейского алфавита. Вы знаете, что есть приставки и суффиксы? Если поставить букву в начале, она станет приставкой. Если поставить одну или несколько букв в конце слова, они станут суффиксом. Если вы пока ничего не понимаете, просто послушайте внимательно. Я верю, что Дух Святой будет открывать вам эти истины. В иврите есть буква, которая делает что-то вашим, вашей собственностью. Это всего лишь одна буква. Если поставить ее в конце слова, это будет означать, что это вещь ваша. Уловили смысл? К примеру, вы знаете слово «хесет». Что такое «хесет»? «Хесет» значит «благодать». Но я могу поставить в конец этого слова одну букву «кав». Скажите «кав». «Кав». «Кав». Если я поставлю букву «к» в конец слова «хесед», оно будет читаться как «хеседек». Звучание немного меняется. Слово «хеседек» означает «ваша благодать», «ваша доброта», «ваша милость». Всего лишь одна буква на конце слова «хесед», и благодать уже принадлежит Богу. Это его благодать. Понимаете? Буква «кав» меняет звучание, и слово «хесед» превращается в «хеседек». Вы еще не потеряли мысль? Вам нужно это знать. Это откровение благословит вас. «Кав» — буква принадлежности. Вы посчитали, сколько букв в этом стихе? Я посчитаю вместе с вами. Здесь их тоже ровно 25. Что это значит? У нас опять 12 букв слева и 12 справа. Я прав. Мы можем найти и здесь вместе с вами центральную букву. Давайте сделаем это. Отсчитаем 12 букв от первой буквы «Алев» влево. Здесь стоит буква «Кав». Видите эту букву? Это буква «Кав». Значит, какое бы слово там ни звучало, все это ваше. От буквы «кав», начиная с буквы «шин» и вплоть до последней еще одной буквы «кав», также 12 букв. Центральная буква «кав». «Кав» звучит в словах «глаз твоих». «Мэ, а не ни». Теперь, благодаря букве «кав» это звучит как «ме-аненик». Эти слова означают «твои глаза». Когда вы приходите в Дом Божий, Дом Благодати, и слушаете проповедь Слова Божьего, это влияет на ваше откровение и ваше видение. Не важно, что видит этот человек или вот тот человек. Важно, что видите вы. Помните об этом? Совсем не важно, что говорит о вас тот или иной человек. Важно, что говорит о вас Бог, и как вы смотрите на самого себя. Важно ваше видение, то, что вы о себе говорите, и то, каким вы себя видите. Видите ли вы себя под тенью крыльев Всевышнего? Или вы видите себя раненым? потерпевшим поражение, разоруженным. Каким вы видите себя? Вы видите себя под защитой? Дело не в том, что проповедует пастор Принц. Дело в вашем зрении. Что видите вы? Пастор, я знаю 90-й псалом. Слава Богу за 90-й псалом. Но что вы видите внутри себя? Аминь. Возможно, вам нужно физическое исцеление, Бог говорит. Овладей видением, убедись, что видишь правильные вещи. Теперь мы пришли к завершающему стиху этого отрывка. Потому что они — жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Мне нравится слово «увелоколь». «Кол» означает «все». «Всем, каждому! Яколь, Израиль, слушай! Шма лаколь, Израиль, слушай весь Израиль! Лаколь для всей вашей плоти на иврите бессор!» Вы знаете, сколько здесь букв? А вот и нет. В 20 стихе 25 букв. В 21 стихе 25 букв. А здесь... 27 букв. Это божий юмор. Он знал, что вы скажете 25. Но дело даже не в этом. Прежде чем мы посмотрим на эти двадцать семь букв, я расскажу вам кое-что важное о словах. Здесь... Сколько слов? Давайте быстро подсчитаем. Ки, хаим, хим, лемоцехэм. «Велаколь», «Бесаров», «Марпе». Это «здоровье». Семь слов. О чем вам говорит число семь? О миноре. Это минора. Этот стих, кульминация, ключевой стих, он заключает в себе все, что было сказано ранее. В этом стихе мы читаем о жизни для того, кто найдет их, и исцеление для всего тела. Бог сложил эти слова в таком порядке, что они напоминают минору. Вы заметили это? Посмотрите, какое слово является здесь центральным. «Лемот Хесем». Оно означает «те, кто найдут», «найдут». Ударение сделано на слове «найдут». Бог не сказал, что Его Слово – свет для всех. Он не сказал, что Его здоровье для тел всех людей. Нет. Все это только для тех, кто нашел. «Найдут» — это центральное слово. Вы заметили, сколько букв в этом слове? 7. Это центральное слово в окружении трех слов справа и трех слева. В этом подобии миноры есть центральное слово, которое также состоит из семи букв. Мы видим здесь «совершенство». Вы видите в этом «совершенство»? Ведь число 7 число «совершенство». Давайте посмотрим, какая буква в этом слове центральная. Это буква «Алев». «Алев» означает «вол», это символ жертвы. О чем говорит здесь Бог? Если вы хотите принять исцеление, если вы хотите быть здоровыми, тогда убедитесь, что все, что вы изучаете, и все проповеди, которые вы слушаете в какой бы то ни было церкви, сфокусированы на Иисусе. Павел писал, «Я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, личности и притом распятого Его труда». Личность и ее труд всегда должны быть в центре. Мы видим здесь, в центре, букву «Алев». Помните, я упомянул о 27 буквах, но еще ничего о них не сказал. Мы скоро придем к этому. Семь слов. Центральное из них это слово «найдут». Условно найдут 7 букв. Центральная из них буква Алев. Кроме того, я говорил вам о 27 буквах. Давайте посмотрим на них. Общее количество букв в этом стихе 27. Что это означает? Что здесь также есть центральная буква. Отсчитаем 13 букв от первой буквы КАВ влево и приходим к букве эй. После буквы ⁇ Хей ⁇ начиная с буквы ⁇ Мем ⁇ и до последней буквы ⁇ Алев ⁇ 13 букв. Это значит, что центральная буква ⁇ Хей ⁇ и она означает благодать. Здорово, что вы это уже знаете. Это буква благодати. Не я писал Библию, я просто обнаружил это. Друзья, Бог говорит этим, что тема благодати должна быть центральной в каждой церкви, в каждом служении в каждом человеке, который служит словом. Кстати, вы заметили кое-что еще? Хей hey, — это центральная буква, верно? Почему в этом стихе 27 букв? Обычно евреи говорят, что в Новом Завете нет никакой нужды. Они верят только в Ветхий Завет. 39 книг. Они не верят в 27 книг. Я просто показал вам буквы. Каждая буква связана с Новым Заветом. Бог говорит, что Новый Завет — это слова, которые несут жизнь и здоровье. Вы знаете, что Новый Завет затмил Ветхий Завет? Ветхий Завет состоит из 39 книг. Новый Завет — из 27 книг. Каждая буква связана с книгой Нового Завета. Евреи могут изучать слово, но это не значит, что они могут обрести божественную жизнь и здоровье, которое приходит с Новым Заветом. Евреи говорят, что «алев» также означает «авва», «отец». Первая буква «Алев», вторая «Бет». Получается слово «Аб», «Абба» в переводе «Отец». Когда евреи говорят «Алев», они не имеют в виду Иисуса на кресте, которого они не видят, но которого видим мы. Если вы спросите, означает ли это слово «Бога Отца», я скажу «Да». Это «Ава Отче». Давайте посмотрим, сможем ли мы найти три единого Бога здесь. Здесь центральная буква является «Алев». Какая буква находится справа от «Алев»? Буква «йод». Да, относительно вас она слева, но для буквы «алев» она стоит справа. Вы видите две буквы, которые должны что-то вам напоминать. Можете прочитать левую букву? Я хочу, чтобы вы сами назвали эти две буквы. Что? «Йод» и «Хей». Что получается? «Ях». Это наш Господь Иисус. Эти буквы стоят слева, но относительно буквы «Алев» они находятся справа. Я прав? За буквами «Ях» следует буква «Мем». Знаете, какое изображение соответствует букве «Мем»? «Вода». «Мем» — это вода, то есть Дух Святой. Итак, мы видим Отца, Сына и Духа Святого. Это не три разных Бога. Это один Бог. Три единый Бог. Это Он дает нам жизнь и здоровье всему нашему телу. Воздайте Господу славу, церковь. Вы получили благословение? Аминь. Слава Господу! Друзья мои, если вы никогда не принимали Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, я хочу дать вам такую возможность. Поверьте в Господа Иисуса, и спасетесь вы и весь ваш дом. Аминь. Доверьтесь Христу. Сейчас я произнесу молитву. Вы можете помолиться вместе со мной. Помолитесь от всего сердца. Бог ответит на вашу молитву. И с этого дня вы больше не будете ходить в одиночестве. Господь Иисус пойдет впереди вас. Он будет идти позади вас. Он будет с вами всю вашу оставшуюся жизнь. Скажите, Отец Небесный, Бог Отец, спасибо тебе за это слово. Я верю, что Иисус Христос – это Сын Божий. Я верю, что Он умер и воскрес, чтобы оправдать меня. Все мои грехи омыты Его кровью. «Иисус Христос, мой Господь и Спаситель отныне и навсегда, во имя Иисуса». И весь народ сказал «Аминь». Встаньте, пожалуйста, не принимайте жизнь как должное, не принимайте будущую неделю как должное. Верьте, что Бог защитит вас. Богу нравится, когда Ему доверяют. Богу нравится, когда Ему доверяют. Давайте доверимся Ему. Поднимите свои руки, все, кто смотрит это сейчас. Поднимите руки. Поднимите «Бог Отец благословляет вас благословениями Авраама». Он хранит вас, защищает вас и оберегает вас и ваших родных на этой неделе от всякого вреда и опасности, от всякого вредного влияния и усталости. Пусть Бог Отец хранит всех людей в церкви города Даллас от опасности и разрушений, вызванных ураганом Патриция. Бог помогает вам процветать в это время» сверх изобилия благодати и обеспечения, которого больше, чем достаточно в это время. Пусть Бог Отец дарует вам и вашим семьям больше, чем достаточно, и сохранит вас от всякого зла. Пусть Бог Сын, Господь Иисус Христос, осветит вас светом Своего лица и благоволит к вам. Вы окажетесь в нужное время в нужном месте, наслаждаясь Его благоволением. Пусть Бог, Дух Святой, улыбается вам, поднимает к вам свое лицо и дарует вам и вашим семьям свой шалом, здоровье, целостность, благополучие и покой разума, который будет только умножаться. Во имя Иисуса Христа и весь народ сказал «Аминь, аминь, аминь». Пусть Бог благословит